Сегодня, дорогие друзья, в этом видосе хочу вас познакомить с лучшим приложением для отслеживания скорости интернета. Причем как Wi-Fi, так и мобильный. Ну, такое вот у нас время, короче, за всеми надо следить, за провайдерами. Как мобильного интернета, так и э, интернета в квартирах, да, стационарного, там, проводного, там, я не знаю, там, э, это, оптиволоконовый и все остальное, короче. Почему? Потому что они частенечко, э, так скажем обманывают с трафиком поэтому следить приходится и вот это вот приложение спит тест которое будет доступно вам по ссылочке про версии без рекламы без всего вы сможете ей спокойненько отследить скорость в данном случае я подключен в сети вай фай 5 гигагерц и и 2.4 гигагерца но ну, 5 гигагерц давайте мы с вами попробуем на этой скорости допустим какую он выдает нажали и смотрим так на максимуме скачать в принципе неплохо почти 300 мегабит ну и загрузка в принципе тоже неплохо 212 мегабит теперь давайте переключимся на другую сеть 2.4 ГГц Wi-Fi и посмотрим уже на ней какова будет скорость и насколько эта скорость влияет ну, как вы видите, как бы нормальненько так влияет, да? На 5 ГГц это просто космос скорость, а здесь же эта скорость не особо. Вот так мы можем и проверить. Поэтому смартфончики нужно брать с Wi-Fi, который ловит Wi-Fi 5 g ГГц. Ну, вот такая вот скорость именно в 2.4 формате, да? Естественно, если я подключу и на компьютере измерю эту скорость, то она будет тоже достаточно высокой. Ну, а теперь мы с вами испробуем мобильный интернет. У меня мегафон. У меня мегафон, поэтому давайте попробуем, что нам мегафон. Так, мегафон, значит. Скачать у нас скорость. 35 9 ну 36 почти а вот загрузить что-то вообще ни о чем как говорится да загрузочка у нас совсем маленькая так ну это у меня мегафон также у меня есть вторая сим-карта и вторая сим-карта у меня йота давайте посмотрим что нам предложит йота переключимся на йоту изменили на йоту и теперь врубаем и смотрим они тоже используют вышки сотовые вышки мегафон но разница у них я вам хочу сказать есть вот даже сейчас вы видите да уже скачать не 40 с лишним как было на мегафон а 21 так смотрим все следующее закачать